Мои мультики. Книжка-планшетик «Читайка». Это новинка, уникальный говорящий планшетик. Самые известные мультфильмы, увлекательные игры и забавные звуки. Все это в одной книжке-игрушке. писать странички, нажимай на картинки и играть с любимыми мультяшками. По мантенкам, попугаем Кешей, крошкой Нотом и другими. А как бонус, тут есть музыкальный плеер с веселыми песенками. нажатием на кнопочку планшетик включается На каждой странице есть сказка, которая озвучивается. Также ребенок может послушать голоса животных, поиграть в театр. Книжка сама умеет задавать вопросы ребенку. И также на каждой страничке есть веселая песенка. игра За счет того, что планшетик выполнен с использованием колец, все странички можно убрать.